Всем привет, вы на канале компании Радиосила. Это видео будет посвящено обновленной автомобильной радиостанции Мегаджет MJ-150. Итак, первое, что бросается в глаза, это коробка. Теперь вместо маленькой коричневой картонной коробки радиостанция лежит в большой синей упаковке, к сожалению, описание на которой остается на английском языке далее у нас идет подробная инструкция с описанием тут уже на русском языке сам блок радиостанции стандартных габаритов тангента для передачи сигнала скоба крепления почему-то покрашена светлой краской. Точно так же как и держатель тангенты. Ну и оставшийся набор для крепления, состоящий из болтов и запасного предохранителя. Начнем пожалуй с тангента. Новая тангента похожа на аналогичную от Megajet 300, 333 или 350, она же с ними и совместима. На тангенте одна кнопка передачи и микрофон, разъем 4-х пиновый. Старая тангента внешне схожа с тангентами от модели Yosanov, только меньше по габаритам. Точно так же одна кнопка передачи и микрофон, разъем также 4-х пиновый. На старой версии радиостанции мы видим два регулятора, шумоподавление и справа громкость. Дисплей по центру, под ним три клавиши управления дополнительными функциями. Кнопки переключения каналов расположены с правой стороны. Сзади мы видим антенный разъем, этикетку с серийным номером, кабель питания с предохранителем и гнездо под внешний громкоговоритель. На новой версии радиостанции также два регулятора но уже регулятор громкости находится слева. В остальном все довольно схоже. Кнопки переключения каналов справа, дисплей по центру, а под ним три функциональные клавиши. Сзади нет серийного номера, антенный разъем, кабель питания также с предохранителем и гнездо под внешний громкоговоритель. Этикетка с серийным номером расположена снизу, возле динамика. Кстати, теперь там написано PRO.COM, а на старой версии это был завод NECSTRON Корея. Рабочее напряжение 13 Вольт. Диапазон частот от 26 до 28 МГц. Это 4 сетки с центральной D без дырок. Мощность порядка 8 Вт. Габариты 138 на 40 на 120 миллиметров, вес примерно 700 грамм, диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию. Включается радиостанция, как я уже говорил, левым регулятором, он же отвечает за громкость. Правый регулятор отвечает за ручное шумоподавление. Каналы переключаются кнопками, расположенными справа, вперед и назад. Под дисплеем первая кнопка переключает модуляцию с амплитудной на частотную и наоборот. Следующая кнопка переключает на девятый канал, она же в многосеточном режиме переключает сетки. Третья клавиша отвечает за попеременное прослушивание двух каналов, но к сожалению в одной модуляции. Это при однократном нажатии, а при удержании включает автоматический шумоподавитель. Также у радиостанции есть переход в ноли или смещение на 5 кГц. Для этого на выключенной рации зажимаем первые две кнопки и включаем радиостанцию. На дисплее у нас появляется соответствующая индикация. Напоминаю, что для использования на территории Российской Федерации этого быть не должно. Обратный переход осуществляется точно таким же способом. Для перехода в многосеточный режим, зажимаем первую клавишу AMFM и включаем рацию. Справа на дисплее у нас отображаются сетки. Центральной клавишей осуществляется их переключение. Всего 4 сетки с центральной D. У прошлой версии, кстати, центральной была C. Для перехода в режим одной сетки необходимо сбросить процессор. Для этого зажимаем среднюю клавишу и включаем рацию. После соответствующей индикации происходит полный сброс. В рации устанавливаются заводские настройки. В итоге у нас незначительно поменялся дизайн самой рации. Ну и тангенты. В новой модели несколько урезанный функционал. Хотя по большому счету такими функциями как сканирование или Roger Beep у старой версии мало кто пользовался. Если исходить из начинки, то там плюс-минус все одинаково. Будет ли рация пользоваться большой популярностью, покажет лишь время.